Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Только что состоялась наша встреча с Виктором Андреевичем Ющенко. Что-то глубоко символичным. И сегодня я уже сказал во время начала нашей встречи глубоко символичным. Мы считаем, что президент, вновь избранный президент Украины, считал возможным первый свой зарубежный визит нанести именно в Москву, совершить Москву эту поездку. Мы благодарны за то, что он принял наше приглашение. Мы обсудили сегодня весь круг нашего взаимодействия с Украиной. У нас огромный объем совместной работы. Разумеется, прежде всего речь шла о проблемах экономического характера. В этом контексте мы говорили и о двусторонних отношениях, и о интеграционных процессах, в том числе и в рамках единого экономического пространства. Мы понимаем, что новому украинскому руководству нужно время для того, чтобы войти в материал, понять изнутри суть происходивших и происходящих на этом направлении процессов. Мы услышали позитивную реакцию, надеемся, что наше взаимодействие по этому направлению будет эффективным. Мы говорили о проблемах энергетического характера, о взаимодействии в других отраслях экономики разумеется много говорили о политическом взаимодействии о военно-техническом и сотрудничестве в военно-политической сфере у нас здесь тоже большой комплекс вопросов я бы хотел отметить достаточно откровенный, откровенный характер разговора позитивный настрой наших украинских коллег не вижу ни, одной, ни одного вопроса который вызвал бы какие-то непонимания или создал бы предпосылки каким-то сложностям на пути нашего взаимодействия. Напротив, я хочу поблагодарить Виктора Андреевича за конструктивный подход, за очень доверительный характер нашего разговора и в первой его части, и во второй. Мы удовлетворены и выражаю надежду на то, что в самое ближайшее время, как мы и договорились с президентом, мы будем иметь возможность дать поручение исполнительным органам власти, правительствам России и Украины подготовить ряд предложений по активизации нашего взаимодействия. Большое спасибо вам за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа. В своей части я хотел бы отметить то, что мы исходим из того, что Россия есть вечный стратегический партнер Украины. Здесь формируются стратегические интересы Украины, и поэтому мой первый визит ⁇ это как раз уважение и дань этим отношениям. Я бы не хотел, чтобы по Москве ходили мифы, легенды об моей политической позиции, моих партнеров, легенды х двадцатых, х годов, моя демократическая открытая украинская власть, которая честно выиграла выборы, которая считает и относит Россию к нашим стратегическим партнерам. И, конечно, весь разговор насходился к тому, что те страницы, которые сегодня еще не разрешены на которых выключены проблемы и нерешенные вопросы новой украинской власти с российскими коллегами необходимо решить мы исходим из того, что мы имеем колоссальную перспективу наших двусторонних отношений в разных областях экономики и гуманитарной сферы предметом сегодняшнего разговора как раз были ряд вопросов я бы сказал, по стратегическому направлению, которое относится к позиции Украины в рамках единого экономического пространства. Поскольку здесь много журналистов, я хотел бы донести вам свою позицию и позицию моего будущего правительства в отношении единого экономического пространства. Мы исходим из того, что наши отношения с Россией должны быть максимально э, быть формализированы те вопросы которые относятся к движению капитала собственности рабочей силы организации фискальных э, таможенных и других отношений конечно требуют формального разрешения без этого динамика отношений будет ослаблена. мы выходим из того что э, эти принципы могут быть заложены как в так и в многосторонние соглашения, соглашении, которым есть единое экономическое пространство. Мы не отвергаем... Мы хотим у содержательной части подчеркнуть одно. Мы руководствуемся двумя принципами, которые дают возможность ответа на любой поставленный вопрос в рамках этого соглашения. Первое. Это достаточность тех или иных позиций национальным интересам. И второе... Это позиция следующего характера, чтобы те принципы, которые заложены в этом документе, не противоречили или не блокировали дорогу Украину к освоению или к движению к другим рынкам. Я думаю, что это понятные принципы. Я благодарен Владимиру Владимировичу, его коллегам, которые присутствовали при переговорах о положительное отношение к такой позиции. Мы считаем, что 2005 год в наших двусторонних отношениях должен быть наполнен э, успешной политикой. С Владимиром Владимировичем об этом говорили. Я думаю, что э, во время следующего визита, когда уже на, были сформировано в Украине правительства, э, мы хотели взаимно представить друг другу пакет тех вопросов, которые мы могли вместе с Владимиром Владимировичем правительством России и правительством Украины инициировать э, как основа двусторонних отношений на 2005 год как вопросы, которые могут быть разрешены э, в рамках этого года, как вопросы, которые могут э, быть успешными я благодарен э, российской стороне российскому президенту за приглашение я благодарен российской стороне за то внимание, атмосферу искренность, которая на наших переговорах присутствовала это дает основание быть оптимистичным по разрешению всех вопросов которые сегодня стоят перед украинской и российской стороной в рамках наших двусторонних отношений. Спасибо, Владимир Спасибо. Ну, может, по одному вопросу зададут коллеги. А так, как вы оцениваете новое украинское правительство и вопрос, что вы проживете, почему именно они, конечно, право, я думаю, что мы не должны оценивать новое украинское правительство оно еще, во-первых, не сформировано, насколько мне известно, а во-вторых, результаты работы того или иного национального правительства должны не граждане этой страны, в которой функционирует правительство. Ликар Дрич проинформировал меня в общих чертах о том, что он планирует. Я ему за эту информацию благодарен. Вы знаете, я в украинской политике не новый человек и когда три года назад, четыре года назад приходилось возглавлять украинское правительство я исходил из того, что в правительстве должны быть люди, которые могут прагматически решать те проблемы, которые стоят перед властью. И сегодня я могу сказать, что знаете и во время избирательной кампании я не просто обещал я, я знаю как это делать и какими людьми э, те задачи можно решать которые стоят сегодня перед Украиной поэтому кандидатура Тимошенко из тех кандидатур которые были, были предложены на пост премьер-министра исходя из политических э, консультаций была наиболее приемлемой. я надеюсь и убежден в том что э, Юлия Владимировна и ее кабинет будут успешными, такими же успешными, как мое правительство в 2000-2001 году. Мы обсуждали все эти вопросы, я уже сказал в своем вступительном слое, нет ни одной проблемы, которую мы бы не обсудили. И При обсуждении мы встретили понимание, понимание необходимости двигаться по, от достигнутого уровня наших отношений вперед, развивая наши контакты во всех сферах, и в гуманитарной, и в экономике. Мы говорили и о сотрудничестве в области энергетики, в том числе и о создании консорциума. Мы так поняли наших коллег, что они намерены обеспечить преемственность в своей политике на российском направлении. Это касается и планов создания консорциума совместно с нашими партнерами из Западной Европы. Сначала мы подключили, как известно, наших партнеров из Федеративной Республики Германии, но не исключаем, что могут принять в этой работе и компании других европейских стран. А, знаете, я начал переговоры с Владимиром Владимировичем с небольшой историей, когда будучи премьер-министром я помню в этом кабинете одну из первых фраз, которую я сказал, я говорю Владимир Владимирович, вот я не хочу представлять правительство, которое ворует. Но в том случае это было э, шла о, о несанкционированном отборе газа. И тогда за несколько месяцев я убежден, что мы навсегда поставили точку над проблемой несанкционированного отбора, э, гарантии транзита, обслуживания долга и, и других процедур, которые относятся к газовой политике. И тогда и э, Владимиру Владимировичу и Ленину Даниловичу, два премьер-министра, сказали, что, вы знаете, газовые проблемы уже 15 лет никто не будет э, возвращаться. Она регламентирована, она выписана, она имеет э, достаточно э, аргументированные позиции для того, чтобы говорить, что эта тема э, серьезно проработана. Сегодня мы исходим из того, что Россия. Уникальна тем, что у нее есть уникальные энергетические возможности. Украина уникальна тем, что она имеет уникальные транзитные системы. Все это работает на одну сторону, на потребителя. Вот мы хотели предложить российской стороне двигаться совместно, учитывая взаимные интересы. И подходить к организации наших совместных усилий. В контексте и в рамках формирования энергетического рынка, в том числе и энергетического рынка Европы, где бы Украина и Россия выступали как заинтересованные партнеры, которые могут проводить совместную политику в этом направлении. Эта позиция остается для нас сегодня главной. Относительно других вопросов, я считаю, что мы нашли взаимопонимание, глубокое взаимопонимание этой вопросы экономического развития, этой вопросы гуманитарной сферы. Поэтому я, я удовлетворен нашими сегодняшними переговорами. И еще раз хочу сказать, я благодарен за ту доверительную атмосферу, которая была сформирована во время переговоров. Что касается транспортировки газа, то могу добавить, что в прошлом году. Россия поставила в Западную Европу через Украину свыше 100 миллиардов кубических метров газа. В этом году планирует поставить 112 миллиардов. В прошлом году Украина за транзит российского газа получила полтора миллиарда долларов США. Неплохо, правда? Мы рассчитываем расширять наше сотрудничество и в будущем. Спасибо. Спасибо.